И лишь лик бледной луны касался ночной темноты, И звезды на небосводе светили, Окутало туманом поля, луга и леса, И тишина звенящая вокруг стояла, И лишь где-то вдалеке трель соловья звучала.